Друзья, всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещают. В этом ролике мы поговорим с вами об iOS 11.1 Beta 5. Размер обновления iOS 11.1 Beta 5 составляет порядка 35-40 мегабайт, но зачем нам еще одна бета-версия, если предыдущая является релизом? Новых эмоджи добавить, а может обои нет, нет и еще раз нет. Скорее всего, пятая бета-версия прошивки шлифует определенные неисправности, баги, дыры безопасности и исправляет ряд недочетов по оптимизации iPhone и iPad. Касаемо автономности, все как было неплохо с четвертой бетки, так и осталось, iPhone 7 Plus держит примерно 6,5 часов в умеренном и 45 пять в активном режимах использования. Ссылку на профиль для установки iOS 11.1 Beta 5 я оставил в описании под этим роликом, а в одном из своих предыдущих видео я уже рассказывал как установить iOS 11.1 Beta на ваше устройство, поэтому настоятельно советую посмотреть.